Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и сегодня я хочу рассказать о том, как можно реализовать покадровую анимацию двухмерной графики в библиотеке Qt. В одном из предыдущих видео я показывал, как можно реализовать анимацию э, виджета на форме при помощи класса Animation. Э, но здесь э, у нас именно будет рассматриваться покадровая анимация. И, мне кажется, более типичное применение для покадровой анимации является такая область программирования, как создание а, компьютерных игр. Поэтому и пример будет соответствующим. То есть я хочу по результатам нескольких видео, посвященных этой теме, создать такую простенькую игру, а, которая, которая бы позволяла а, продемонстрировать возможности а, движка двухмерной графики Qt и основных классов, которые позволяют это реализовать. Давайте я сразу назову этих героев. Это три класса. Первое, QGraphicsView. Это графическое представление. Это виджет, который позволяет отображать на себе вот какую-то двухмерную графику. Это QGraphicsScene. Это графическая сцена, которая является в каком-то смысле логическим контейнером графических элементов и позволяет Удобно управлять этими элементами и также синхронизировать э, процесс анимации этих элементов. И, наконец, сами графические элементы, класс Q -Graphics item, который сам по себе э, ничего не отображает, является базовым классом. Однако в библиотеке есть э, наследники этого класса, которые реализуют э, графические элементы, некоторых примитивов. Это QGraphicsRectItem, это прямоугольник. QGraphicsEllipseItem, это ellipse. QGraphicsLineItem, это линия. И вот такой наиболее интересный QGraphicsPixMapItem, который позволяет отображать графические элементы на основе некой картинки. Итак, давайте выполним некие минимальные операции для того, чтобы отобразить хоть, хоть что-то на виджете QGraphicsView. Я уже создал, как всегда, некий шаблон приложения, где я на основной форму положил тот самый виджет QGraphicsView. Для того, чтобы там отобразить сцену, я создаю, создаю объект графической сцены, делаю это в конструкторе. Uh, scene, равно Q, Graphics, Scene. И здесь э, в качестве э, параметров конструктора мне предлагается задать некую э, некий прямоугольник сцены Scene Rect. По-русски я бы назвал область сцены. Чуть позже я объясню, что это такое. И родительский объект. Ну давайте я задам а, некий прямоугольник, пусть он у меня будет а, левый верхний угол в точке 0,0 и а, ширина 800, а высота 600. И родители передаю а, саму форму, как обычно. И теперь осталось добавить в эту сцену какой-то графический элемент. Ну, у класса QGraphicsScene есть такие э, методы удобные для добавления примитивов. Давайте я добавлю прямоугольник, причем как раз размером с ту самую область сцены, чтобы проще понимать, что это такое. Так, sceneRect. И теперь давайте я запущу. Мы посмотрим, что получилось. А чуть позже я объясню, что же это такое. Итак, я что-то забыл. Да, я, конечно, забыл указать, указать представлению, что ему отображать. Методом setSyn я устанавливаю. Сцену для отображения. Так, запускаем снова. И мы видим действительно прямоугольник, судя по всему, он как раз 800 на 600 пикселей. Но положение его как-то не похоже на 0,0. То есть если у нас точка отсчета э, левый верхний угол, то казалось бы, что и э, вот эта точка должна быть где-то вот здесь. Здесь должен начинаться прямоугольник. А, давайте я сейчас сверну а, окно. И мы увидели, что появились полосы прокрутки, которые позволяют мне как раз видеть вот границы этого самого прямоугольника. Вот. Что же это все значит? Для, для того, чтобы понять.. А, Почему именно так отображается у нас, наш, наша а, сцена. Я нарисовал вот такую вот схемку, как мне кажется, она неплохо иллюстри иллюстрирует особенности вот этих трех классов, о которых я сказал. Давайте начнем, давайте начнем с того, что я скажу, что у каждого из этих классов а, есть своя система координат. У представления, у сцены и у, и у всех элементов. Начнем с первого представления. Тут все как обычно. В левом верхнем углу у нас точка начала отчета, 0 0,0. Дальше идут ось x слева направо и ось y сверху вниз. Что немного удивительно для школьника, но не удивительно для человека, который когда-либо занимался компьютерной графикой. Довольно часто ось y направлена именно вниз, а не вверх. Хорошо. А теперь, что касается системы координат графической сцены. Вообще кажется, что странно. Зачем вообще вводить отдельную систему координат для сцены, если можно а, использовать одну и ту же, что для представления, то и для сцены. Но дело в том, что а, графическое представление, помимо того, что может отображать сцену, оно а, может... А, делать еще некоторые вещи. В частности, например, масштабировать изображение сцены. То есть, на самом деле, мы можем приблизить и рассмотреть какую-то конкретную часть сцены, например, или можем, наоборот, в мелком масштабе посмотреть всю сцену. И, и, и именно из-за этого и получается, что э, система координат не совпадает. Что же такое вот это самое область сцены, о которой я говорил. Ну давайте представим, что вот это и есть тот самый прямоугольник, который я указал. 800 на 600, 0,0. А, что же это такая за область? А, эта область на самом деле а, нужна исключительно для графического представления, чтобы понимать, какую вообще область пространства ему необходимо отображать. Потому что на самом деле же у нас а, Пространство бесконечно по всем этим осям, пускай здесь точка 0,0, но э, у нас оси продолжается во все стороны бесконечности. Так как уже э, часть вообще этого пространства нужно отображать? И вот этим самым прямоугольником scene rect или областью сцены, мы как раз ограничиваем некий, некий прямоугольник, который мы считаем, что э, графическое представление должно стараться отобразить целиком. И тут могут быть какие моменты. А, могут быть два случая. Если размер вот этого прямоугольника он меньше, чем размер представления, тогда мы получим вот такую картину. А, представление попытается поместить этот прямоугольник как бы в центр себя, но появятся вот эти вот как бы пустые пространства. А, сразу же скажу, что элементы графические элементы, они будут отображаться и за пределами этого прямоугольника. То есть, если вот, допустим, вот этот элемент у нас э, со временем пойдет куда-то вниз, то мы увидим его и вот, и вот здесь, и в этой полосе. И здесь мы увидим его. И здесь мы его увидим. То есть, на самом деле, как я уже сказал, вот эта область сцены, это просто область, которую мы говорим, чтобы представление старалось отобразить именно вот эту область. Но может отобразить и э, э, то, что за пределами этой области. И это мы увидели вот на, на этом примере. Вернемся э, к программе, что когда я разворачиваю э, окно во весь монитор, то появляются вот эти вот пустые области, которые за пределами области сцены. Но здесь э, график тоже будет отображаться. Если же у нас представление становится меньше, то вот мы ограничены как раз вот этим вот самым прямоугольником. И давайте теперь посмотрим, что же у нас с этим элементом. А именно графический элемент, класс item. Э, чем же он занимается? Он, собственно, занимается отрисовкой самого себя. И здесь важно помнить, что э, при от отрисовки элемента мы указываем расстояние и какие-то там положения именно в системе координат этого самого элемента по умолчанию когда мы создаем элемент допустим вот такой вот у нас изображение этого элемента в системе координат этого элемента оно выглядит вот так как только мы добавляем его в цену то Система координат действительно совпадает у сцены и у элемента. То есть он будет где-то вот здесь отображен. Но если мы хотим, чтобы элемент отображался в каком-то другом месте, то мы можем трансформировать систему координат элемента, то есть сдвинуть ее относительно родительской системы координат. Вот так. Методом setPause. Здесь мы указываем смещение по x, а здесь смещение по y. Теперь что такое родительский, родительская система координат, относительно которой мы смещаем систему координат элемента. Если мы добавляем элемент непосредственно в сцену, то родительским элементом является сама сцена. И родительская система координат как раз является вот эта система координат. Если же этот второй вариант, мы добавляем элемент 3 и указываем у него родителя, элемент 2, то это значит, что система координат элемента 3 изначально будет совпадать с системой координат элемента 2, и когда мы будем двигать ее методом setPOSE, то мы будем двигать систему координат элемента 3 именно относительно родительской вот этой. Поэтому здесь у нас как раз и setPost 1, а не сумму вот этих двух векторов. Для чего же вообще вот нужна эта иерархия элементов? Она позволяет делать нам групповые простые операции, типа смещения или поворота над, как раз вот я сказал, групповые операции, да, над группой, тавтология немного, над группой элементов. Для чего это нужно? Ну, в первую очередь, нужно как раз, если мы э, создаем некий сложный составной графический элемент. Давайте представим, что элемент Item 2 – это наш герой, герой нашей игры. А Item 3 – это глаз этого элемента. Если мы хотим, чтобы... Э, о, этого героя, да... Если мы хотим, чтобы у нас герой переместился, мы, естественно, хотим, чтобы и глаз перемещался вместе с ним. И в случае, когда мы привязываем один элемент к другому, как родительский и дочерний, то таким образом мы не, не должны нам не нужно следить больше за тем, чтобы все элементы, все дочерние элементы, нашего основного элемента передвигались вместе с ним здесь мы можем например, реализовать анимацию если это там допустим глаз чтобы он там моргал или еще что то такое но если э, мы осуществляем движение всего составного графического элемента нашего героя то э, нет смысла анимировать отдельно глаз, отдельно ноги, отдельно руки и так далее вот в этом собственно и смысл и последнее, что я хочу сказать, что э, вот я специально нарисовал здесь два варианта отрисовки прямоугольника. Вот здесь у нас точка начала координат находится в центре прямоугольника, а здесь она в верхнем углу. И на самом деле может быть еще более э, экзотические варианты. Это как раз не экзотические, это более-менее логичные варианты, а теоретически. Элемент можно было отрисовать и здесь где-нибудь, и здесь, или даже вот за пределами сцены. Но, естественно, более удобно именно математическое описание, в случае, если центр точка отчета, система координат, она совпадает с какой-то особенной точкой нашего элемента. То есть, в данном случае это центр симметрии, в этом случае это Некий угол, край нашего элемента. Ну и здесь тоже. Ну что ж, хватит э, теории. Переходим к написанию нашей игры. Что я хочу? Я хочу, чтобы каждую секунду в верхней области сцены создавался некий объект, кружок. Причем случайным образом по оси X. И... Э, этот кружок начинал падение вниз по оси Y. И вот каждую секунду появляется новый кружок и падает. Предыдущий, естественно, падает тоже. А давайте попробуем это реализовать. Для начала нужно создать класс нашего графического элемента. Итак, я пишу класс. Назову его Falling Circle. Circle. Circle. Унаследую его public. От уже упомянутого QGraphicsEllipseItem. graphics ellipse item. Все логично. Теперь пишем конструктор. Falling circle. И в качестве параметра я здесь хочу указывать разброс по по оси X. Назову его X Spread. Это вот некий разброс по оси X, где может быть создан этот круг. Так, переходим в файл реализации. Вызываем сначала конструктор родительского класса qgraphics x ellipse item без заводителя так это я лишнее и здесь я сказал что хотим создавать каждую секунду круг но я не сказал что я хочу создавать их разного цвета чтобы было интереснее это сделать довольно просто я использую конструктор класса q color где в качестве аргументов у нас указываются компоненты цвета красный зеленый синий и Каждый компонент у меня будет случайным числом. Так. Теперь, чтобы указать, что этим цветом я хочу раскрасить кружок, я вызываю метод setBrush, установление кисти и передаю цвет объект цвета в этот метод. Теперь я должен задать, собственно, геометрию нашего круга. Для этого у класса QGraphicsEllipseItem есть метод setRect, в который и здесь внимание, uh, x, y, какие x, y, какого, uh, какой система координат. Естественно, система координат нашего элемента, поэтому я пишу 0, 0, а ширину и высоту я возьму здесь из константы. Это, э, здесь мы задаем прямоугольник, в который будет вписан эллипс отображаемый. И, наконец, начальное положение. Как я сказал, уже можно использовать метод setPose для смещения системы координат в нужное место. И Опять же я использую для x функцию rand. И здесь указываю тот самый параметр x spread, но минус ширина размер а, круга. И наконец а, y у нас будет 0. То есть, вверху сцены. Так, теперь переходим, собственно, к анимации. Как же реализуется анимация? Как я сказал, анимации заведует у нас класс Queue Graphics Scene. И для этого у него есть специальный слот, который называется Advance. Вызов метода Advance соответствует смене кадра. Поэтому мне нужно как-то вызывать регулярно метод advance э, объекта класса QGraphicsScene. Для этого я использую таймер QTimer, назову также так и назову его animation animation -таймер. и создам еще один таймер, поскольку я сказал, что я хочу каждую секунду создавать новый объект, то мне нужен некий генератор. Я назову таймер. Генерировать таймер. Создам объекты таймеров. Animation timer new q timer this uh, свяжу animation сигнал срабатывание таймера timeout, с слотом сцены о котором я уже сказал слот advance. и в этом случае каждое срабатывание таймера будет приводить к смене кадра что же очень хорошо тебе осталось собственно запустить таймер методом старт okay. частоту задам 60 кадров э, в секунду. Теперь второй таймер. Генерировать таймер new queue timer э, слот слот создание нового объекта нужно его реализовать сначала назову его он gener generate И здесь все будет просто. У сцены я вызываю метод add. Мы видим, что здесь можно, я уже показывал, добавлять всякие примитивы, но в частности можно любой произвольный графический элемент. И сюда я передаю новый элемент uh, Following Circle. А в качестве разброса по X указываю ширину области сцены син, rect, width, все. Теперь связываю сигнал таймера генератора signal, signal сигнал, timeout с so, Потом, только что нам и написано, ongenerate. Отлично, осталось спустить таймер генератора объектов. старт каждую секунду. И теперь осталось падение. Как же реализован слот uh, Advance класса QGraphicSync, о котором я сказал? Он устроен довольно просто. В цикле вызывается метод advance, одноименный метод класса QueueGraphicsItem, graphic, то есть элементов, которые сцена содержит в цикле два раза, один раз с параметром 0, Другой с параметром единицы. Здесь параметра нету, но у класса QGraphicsItem такой параметр есть. Давайте переопределим виртуальный метод Advance. сверху И мы увидим, что здесь есть параметр Phase, фаза. И как я уже сказал, сцена дважды вызовет у каждого элемента графического элемента метод Advance. Один раз с нулем, второй раз с единицей. Для это нужно? Бывает удобно, что э, при первом проходе мы выч вычисляем какое-то новое состояние нашего элемента, и, возможно, э, здесь мы определяем э, какие-то столкновения, возможно, э, графических элементов или какое-то другое взаимодействие, и уже во, втором, во второй фазе э, отрисовываем или там меняем, Меняем положение а, графического элемента. Но важно помнить, что мета-адванс будет вызван дважды. Поэтому если мы не хотим, чтобы объект, вот этот кружочек, двигался в два раза быстрее, чем мы хотим, то необходимо указать условие, что фаза у нас не 0. Теперь давайте добавим еще параметров графического элемента а, скорость y speed я ее назову то есть скорость по оси y пусть она равняется двум, и здесь я могу опять написать setPOSE и взять поз предыдущий да но есть удобный метод который называется move By. по x изменений нет по игроку здесь мы видим уже указано, указывается именно смещение величина смещения и это будет y speed так надеюсь я ничего не забыл давайте попробуем запустить Так, все таки что-то я забыл. А, я забыл, что у меня уже запущено положение. Это не самое страшное. И мы видим, что действительно каждую секунду генерируется новый кружочек разного цвета, в разной э, месте сцены по оси X. И, как я уже сказал, мы видим, что эти кружочки они падают за область сцены. Они никуда не исчезают, они так и падают бесконечно. А, и сейчас самое время посмотреть, а что же будет, если я не укажу вот этот параметр область сцены. Давайте это прямо посмотрим здесь. Здесь я указал. Я пока так сделаю, сохраню, запущу. Вот падает Шарики. И мы видим, как они падают, э, выходят за пределы нашего представления. Цена, суть по всему, растет. Растет так, чтобы все элементы, элементы сцены были видны. Ну, таким образом у нас, может, если мы не будем вовремя удалять эти элементы, то... Сцена будет разрастаться до бесконечности. Поэтому я а, и указал здесь явно размер а, области сцены. И, наконец, для того, чтобы сделать этот пример чуть более похожим на игру, я предлагаю сделать реакцию на щелчок мыши по элементу. Для этого нужно приобрести обработчик события нажатия на кнопку мыши mouse-press-event. виртуальный метод обработчика. И здесь можно просто написать delete this. Причем не надо бояться того, что ну, можно догадаться, что когда мы добавляем в сцену добавляем новый объект, то он где-то хранится в каком-то контейнере. И что мы его удалим и в контейнере будет ссылка не Дело в том, что в классе QGraphic сайта есть ссылка на сцену и э, при разрушении объекта данный элемент удаляется из списка сцены. Списка элементов сцены. Поэтому ошибки здесь не возникнет. Запускаю еще раз. И вот падает Кружочки, я благополучно их уничтожаю. Но это уже почти похоже на игру. Допустим, что мы будем фиксировать достижение кружочком низа, нижней части сцены, и в этом случае я буду считаться проигравшим. А очки я буду зарабатывать, допустим, тем, что будет идти таймер, отчитываться время, сколько я продержался, не уронив ни одного кружочка. В следующем видео мы попробуем создать некого игрока, тоже графический элемент игрока, который будет управляться клавишами клавиатуры и, возможно, взаимодействие. Затронем также взаимодействие элементов между собой. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.